Меня зовут Сверчевская Юлия, школа Вундерленд, курс интернет-маркетинга. А в 2018 году в направлении интернет-маркетинг. Первое. Google много лет назад сказал, делайте сайты для людей и поисковая система губ отнимет их в топ. В 2017 и в 2018 году ничего не изменится. Делайте сайты для людей, выкладывайте качественный контент в рамках вашего бюджета. Motion дизайн, графический дизайн. И обновляйте эту информацию как можно чаще. Второй пункт. Для того, чтобы о вашем сайте, который вы будете обновлять, знали люди, используйте многоканальность. Это было популярно в 2017 году, и в 2018 году это будет трендом. Но многоканальность будет полезна для вашего бизнеса только тогда, когда вы будете это совмещать с веб-аналитикой, с инструментами аналитики поисковой системы Google Google Analytics и с инструментами аналитики Яндекса поисковой системы Яндекс.Метрика. В совокупности многоканальности и веб-аналитики вы сможете понимать, какое количество людей зашло на ваш сайт, сколько людей вышло. Сколько минут пользователь был на вашем сайте, на какой странице он вышел. Будете анализировать процент отказов на вашем сайте и выбирать ту социальную сеть и ту платформу, которая действительно подходит для вашего бизнеса. Этих два пункта – качественный контент на вашем сайте, многоканальность связки с веб-аналитик – это действительно тренды 2018 года на курсе интернет-маркетинга в сфере интернет-маркетинга. Школа Вундерленд. Поздравляет всех, всех выпускников, всех студентов и всех партнеров и клиентов с 2018 годом и с Рождеством Христовым. Курс интернет-маркса в 2018 году расширился раз... ряд интенсив курсов. Вы можете прийти на 4 месяца обучения и пройти всю программу по курсу интернет-маркетинга, а также можете прийти на курс интернет-маркетинга SMM, продвижение в социальных сетях. Сегодня дарировать социальные сети, такие как ВКонтакте и Фейсбук, возможно, потому что они стали действительно полноценной платформой, где вы можете выложить контент, аудио, видео, где вы можете провести прямой чат онлайн, прямую конференцию. Сегодня эти социальные сети стали независимой платформой продаж, то есть независимо от сайта, человек, заходя в социальную сеть, может написать аккаунт-менеджеру и заказать какую-то услугу, прежде чем выслать какой-то запрос в фонной форме на электронную почту. Поэтому курс SMM, продвижение в социальных сетях, действительно очень важный курс для вашего бизнеса, и вы можете его пройти в течение 1-2 месяцев. Отдельный курс ⁇ Контекстная реклама ⁇⁇ Возьмите максимум от вашего бизнеса ⁇ Мы научим вас составлять контекстную рекламу таким образом, чтобы клиенты кликали на ваши объявления, заходили на ваш сайт и э, заказывали услуги. Естественно, если ваши услуги являются качественными. Контекстная реклама – это один из самых дорогих видов рекламы. Курс SEO – продвижение сайтов в интернете. Любая машина на вид может быть красивой, но о качестве этой машины вы сможете сделать выводы только тогда, когда загляните, заглянете под капот этой машины. Именно на курсе SEO мы научим вас заглядывать во внутренности сайта, заниматься внутренней оптимизацией сайта. SEO – это действительно достаточно дорогая услуга. Если у вас есть совсем небольшая сумма для продвижения своего сайта, мы очень много научим вас делать своими собственными руками. Приходите на курс интернет-маркетинга, оставляйте свою заявку уже в этом году. До встречи. Спасибо за внимание. Привет! Накануне 2018 года рассмотрим ТОП-18 трендов для веб-дизайна. 2018 год – это год смелых цветовых акцентов. Современные экраны способны передавать глубокие, яркие цветовые оттенки. Так почему бы этим не воспользоваться? Снова безумно популярны градиенты, как фоны или как фильтры, наложенные поверх фотографий. Контурные иконки в одну линию давно стали классикой. Они исключительно удобны для отзывчивого веб-дизайна. Хит предыдущих лет – огромные шрифты в тренде, ведь они эффективно работают для привлечения внимания. Заголовки – это ключевые элементы, помогающие узнать суть информации, сканируя лишь страницу. Игра теней – Создает многоплановые эффекты, которые помогают также и в user experience дизайне. Векторная графика в Baby не новинка, но однозначный тренд для 2018 года. Стоковые фотографии всем надоели. Авторские иллюстрации способны вдохнуть жизнь даже в самую нетворческую предметную область. Картинки должны быть и кривыми, стильными. Узоры, линии и окружности, а также геометрические формы ⁇ это тренд 2018 года. Сегодня анимация используется везде. В логотипах, иконках, переходах между экранами. Что касается фотографий. Использование их должно быть оправдано. Во-первых, фотографии должны быть авторские, выдержанные в определенном стиле. Во-вторых, они нужны как иллюстрации товара в электронной коммерции. Подход Mobile First не нов. Чем дальше, тем чаще люди серфят в интернете с мобильных устройств, нежели чем с десктопа. Следовательно, в первую очередь стал актуален дизайн для мобильных устройств. Flat дизайн все еще на коне, хотя и он должен адаптироваться к современным условиям. Скажем так, он становится полуплоским дизайном, поскольку акцент смещается на такие нюансы, как использование градиентов и теней. Но все должно быть умеренно и со вкусом. Снова мы слышим об асимметрии и о разрыве отношений со стандартной сеткой. Но асимметрия оправдана для творческих сайтов и абсолютно неприемлема для сайтов с объемным контентом. В мире очень много информации, поэтому мы уважаем время своего клиента и предлагаем ему только все самое важное. Несмотря на то, что все предрекали смерть слайдерам, никто еще не придумал подход иной, где посетитель сайта ничего не делает и получает все новый и новый контент. Behance и требовали все еще лидеры профессиональных социальных сетей. Загружайте работы в данные социальные сети и повышайте популярность вашего бренда. Год от года Scalable Vector Graphic формат становится все более и более популярным. Стандартные растровые форматы графики потихоньку отходят в прошлое. Все любят шоу, все любят истории. И поэтому, если вы свой дизайн, свой сайт сможете спланировать как историю или небольшой рассказ, это вам всегда будет в плюс. Искусственный интеллект теперь не только для научной фантастики. Электронная коммерция давно уже использует чат боты или разговорные интерфейсы для общения с клиентами. Это были самые востребованные тренды для 2018 года. Хотите знать и уметь больше? Приходите учиться к нам в курсы wonderland графический дизайн и веб-дизайн. Спасибо за внимание. Друзья, коллеги. Поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Надеюсь, он вам принесет много радости, счастья, знакомств, поездок, встреч, массу положительных эмоций. Новый год – это самое удачное время совершать первые шаги к новой профессии. И мы вам с удовольствием в этом поможем. Меня зовут Всеволод, и я моделер и аниматор трехмерной графики, а также преподаватель в школе Wonderland по курсу «Анимация и трехмерная графика». В 2018 году профессия 3D-художника будет очень востребована, и я хочу с вами поделиться основными трендами этой индустрии. Первое. Это игровая индустрия. Тут у нас создание игровых локаций и игровых персонажей. Второе. Это 3D-печать. 3D-печать позволяет вам взять вашу придуманную 3D-модельку и тут же распечатать, и через какое-то время ощутить ее руками. Это может быть маленькое ювелирное колечко, это может быть большой реактивный двигатель для истребителя. Следующими направлениями индустрии являются 3 d мапинг и VR-технологии. d мапинг – это возможность проецировать на любое здание какого-нибудь шоу либо презентации. VR-технологии позволяют себя ощутить внутри виртуального мира. Я хочу вас пригласить на свои курсы, где мы будем учиться создавать модели для игр, для VR. Будем учиться создавать интерьеры, экстерьеры. Жду вас в новом году. Удачи! Всем пока! Здравствуйте! Я Дюличева Юлия, кандидат физико-математических наук, доцент и инструктор по языкам программирования в школе Вундерленд. В 2018 году я хочу пригласить вас на наши новые курсы для изучения языка программирования Swift и для изучения набирающего популярность языка программирования Python. В нашей школе представлены языки программирования, которые остаются популярными уже на протяжении нескольких лет. Это язык программирования PHP, для разработки на стороне сервера, язык JavaScript для разработки на стороне клиента, Java для разработки мобильных приложений под операционную систему Android и C++. В нашей школе постоянно обновляются программы и представлены наиболее популярные языки программирования и технологии. Также в 2018 году мы хотим пригласить вас на курсы тестировщиков и на курсы подготовки к ЕГЭ. Оставайтесь с нами в 2018 году, и он обязательно принесет вам успех. Звоните в школу Вундерленд прямо сейчас, и вы проведете с пользой время в 2018 году. До встречи! Дорогие друзья, студенты, партнеры! С душевной теплотой и огромной благодарностью за сотрудничество поздравляют вас с наступающим 2018 годом! Пусть в будущем году у вас появятся возможности для выхода на новый уровень развития, старения еще не незавоеванных высот. Желаем вам неиссякаемого творческого вдохновения, креативных идей и активных верий. Этого волшебного праздника хочется пожелать вам и вашим близким здоровья. И также верим и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Пусть Новый год сопровождается только положительными эмоциями новыми интересными и полезными знаниями, а команда Вундерленд вам с удовольствием в этом поможет.